Здарова, меня зовут Владислав. Вполне вероятно, что если ты зашел на это видео, то у тебя есть вот такая вот проблема с туманом войны, которую Valve не могут пофиксить уже две недели после выхода последнего патча. Так что сейчас я покажу тебе способ, который помог очень большому количеству игроков починить эту проблему. Итак, фактически все, что нужно будет сделать, это перейти в описание и скопировать вот эти параметры запуска. А конкретно самый главный из них является DX Level 10.1. В общем, суть в том, что у некоторых игроков при рендеринге отлично от DirectX 11 появляется этот самый баг с туманом войны. И для того, чтобы его пофиксить, нужно включить Принудительно DirectX 11 Для того, чтобы это сделать, как я уже сказал Нужно вставить вот этот или вот этот параметр Запуска в... Параметры запуска, собственно, обязательно. Либо же, если хотите, можете вставить вообще все из них. Кстати, в предыдущем ролике на канале я разбирал еще больше параметров запуска для Dota 2, чтобы повысить ваш FPS. Если вам это интересно, подсказочка справа сверху ждет вас. Но мы переходим в Steam, нажимаем правой кнопкой мыши по Dota 2, открываем свойства и сюда прописываем эти параметры запуска. Однако есть одно но. После захода в Доту вполне вероятно, что она у вас начнет выглядеть вот так. И для того, чтобы это подфиксить, нужно просто перейти в настройки и качество обработки экрана выкрутить на 100%. Я очень надеюсь, что вам помог этот способ. Всем пока и удачи!